Всем здорово, чуваки, как ваше настроение? С вами, естественно, как всегда Димасик, ребята. Сегодня играем на Lucky Lady Charm, играем, ребята, на телефончике. Заработок через телефон у нас сегодня. В общем, залью я, как видите, 50 тысяч рублей, уже 47, к сожалению, осталось. Немножко мы сливаем. Короче, попробуем с этой суммы поднять полмиллиона рублей. Очень надеюсь на то, что, конечно же, у нас выйдет это сделать. И по 900 рублей пока не просто раскручиваем автомат. Надеемся, конечно же, на сочные выигрыши. И ждем реально сочных, сочных, сочных, красивых Комбинации. Так, пока-нибудь просто раскруточка, еще раз повторюсь. И надеюсь, что, конечно же, у нас хоть какой-то, ребята, будет выигрыш. Кстати, играем на этой казинохе, если забыл упомянуть. Ну, в общем, теперь, я думаю, уже все. Так, ну, ничего не выпадает, к сожалению, но, надеюсь, так больше не будет. Хоть что-то должно, наконец-то, дрогнуться, ребята. Уже 10 просто попыточек у нас подряд улетают. Выигрыша, к сожалению, нет. Заработок через телефон пока-нибудь... Нам не дает реально шансов никаких выиграть автомат Потому что реально, видите, последний выигрыш был 1000 рублей И, ребята, это было очень давно, я последний раз заходил, не знаю, когда этот автомат 200 рублей наконец-то выиграли Хоть, хоть что-то, и то, в принципе, мы все просрали, 700 рублей в минус, ничего особо не подняли Так, ну, ребята, в такой ситуации нужно, конечно же, менять немножечко схемку 1000 рублей, э, ребята, ставим, конечно же, наверное, 7 линий э, деноминацию производим X2 и ставочку 2000 рублей, ребята Поехали. Ничего нету а, Давайте, Ставка 2 куска, Ставка 2 куска 7 линий, ребята, 12, комбинация сработала 12 кусочков выпало И 43 опять, имеем, хорошо Нам хотя бы дойти уже до 50 тысяч И словить бы, ребята, какие-нибудь фриспинчики Уже было бы хорошо Заработок через телефон, походу, поехал. 8 кусков еще выпало, отлично Смотрим, 800, ну слабоваденько Если честно, скипнули 1600 получили, так, смотрим Что тут, скипнем, ребята А тут у нас комбинация прекрасная получилась Получается 4800 и... Все. Забираем, конечно же, наши 4800 и имеем, ребята, уже 46 тысяч рублей на балансе. Что у нас тут? А, у нас 5 линий. Ребята, 5 линий. У нас, я думал, 7 линий. Став... Давай 5000 поставим, посмотрим. Посмотрим 5 линий на 5000. Хорошо. А, немножечко подняли. Совсем немножечко. Хоть и ставка была наша меньше. Так, давай. 7 линий. x 2 2800 ставим. И вот тут должно уже реально повезти. Вот тут уже должно повезти. Очень надеюсь на то, что будут фрестминчики. 5600. Хорошо. Пускай так будет. Ребята, ну, пока здесь ничего не выпадает, к сожалению, да. То есть по 5600 мы особо не окупаемся. Но, надеюсь, эта ситуация конечно же как-то поменяется в лучшую сторону. И 20 кусков, ребята! Наконец-то хоть что-то выпало. Радуга сияет. И, ребята, там у нас деноминация сейчас была Х2. У нас сейчас 200 кусков на балансе есть. И только сейчас это понял, ребята. 200 кусков мы сейчас с вами получили. Просто прелесть. Заработок через телефон реально пока не сработает. Все реально очень прекрасно и... Я сейчас немножечко в шоке от этого всего <смех> Немножко руки, если честно Тоже трусится. потому что 200 кусков Получили, это, конечно, жестко 8, X, 19, x2 16 кусков выпадает, так давайте сделаем Наверное, x1, поставим MaxBet, по солю 800 сейчас немножко Покрутим а, и посмотрим Что будет у нас пока ну, 200 кусков дропнулось уже хорошо 3600, ребята, а вдруг, вдруг сейчас а, 9000 рублей заработают Просто отлично и будут у нас спины. Это было бы еще приятнее, по 9 Кусков, в принципе, можем уже ставить. И такое позволит, ребята, еще сочный выигрыш. Отлично, ребята, 30 кусков. Насыпало на балансик. Заработок через телефон офигенный. Ни хрена себе, пацаны, 129, 125 кусков. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Выпадает... Животного какого-то превращать Еще 12 кусков, когда такое вижу Но, ребят, ну это реально очень-очень солидные суммы Сейчас выпадают Еще комбина Еще 200 кусков, ребята И все, мы на этом можем закончить Потому что 200 кусков, ребят, без приспинов Заработок через телефон сработал Просто отлично На баланс у нас 562 тысячи рублей Ребят, с вас, конечно же, лайк под видео Подписка на канал Переходите вниз по ссылке в описании Используйте мои тактики, схемы И, конечно же, свою удачу Всем всего хорошего и таких же ребята сочных, сочных выигрышей на лаке, ледис, шарм. Пока, пока.